Я полностью уверен, что абсолютное большинство из вас совершенно никогда не задумывалось о своей уникальности. Вы, в принципе, не понимаете, что это такое, и не придаете этому абсолютно никакого значения. Более того, у вас есть странное желание жить исключительно по шаблону, жить так, как живут все, кто вас окружает. Вы почему-то исключительно боитесь быть так называемой «белой вороной» в обществе, среди людей, которые вас окружают. Вы не понимаете, насколько уникальны, вы не понимаете, насколько вы неповторимы. Дело в том, что ваш мир, который вы видите, это исключительно ваш мир. И в принципе, наверное, если я скажу, что вы центр мира, я совершенно не ошибусь. Почему? Потому что даже создав, точную копию вас, поместив ее в ваше тело, и дать ей прожить и пройти тот же путь, что прошли вы, в итоге получится совершенно другое существо. Потому что вы, в принципе, можете вспомнить те моменты в своей жизни, они довольно частые, когда вы делаете выбор, когда вы принимаете какое-то решение. И, в принципе, это решение, оно зависит от случая. Да, это можно назвать делом случая. Выходя, вы взяли зонтик или не взяли? Выходя, облила вас машина, у вас сработал какой-то агрессивный ответ, агрессивная реакция на данную ситуацию, либо совершенно умиротворенная, или это вообще вызвало у вас улыбку. Понимаете, вы, на мой взгляд, вы часть вечности, вы один из образцов бесконечного количества вариаций. И парадоксально, что являясь уникальными организмами, имея совершенно уникальный взгляд на этот мир, вы не замечаете этого. И более того, вы не хотите этого видеть. Самое интересное то, что над вами сидят люди, которые как раз поняли уникальность своих взглядов, и они всячески пытаются навязать вам их. Они хотят, чтобы вы жили так, как решили они. Они хотят, чтобы вы поступали именно так, как выгодно и правильно для них. Эти люди, это, это совершенно разные люди. Это может быть отец-деспот в семье, который травит своих детей и указывает им, как жить. Это может быть жена и муж-подкаблучник, да, где жена давлеет над мужем и указывает ему, как нужно поступать. Это может быть президент-диктатор, который указывает целой стране, как им нужно жить и что на его... Мнение на его взгляд является верным, единственно верным и правильным. Это может быть патриарх, который утверждает, что есть Бог, несите деньги, молитесь, поклоняйтесь. В общем, это может быть глава секты, это может быть управдом, это может быть ваш сосед, это может быть ваш приятель, друг, кто угодно совершенно. Это может быть ваш идол, тот, кому вы поклоняетесь. Это может быть ваш какой-то лидер, или может быть даже псевдо-единомышленник, который разделяет с вами какие-то убеждения, но при этом гнет свою линию. И вы совершенно спокойно потворствуете всему этому. Вы абсолютно не хотите понимать, насколько вы уникальны в этом, казалось бы, ограниченном мире, где фактически каждый человек посчитан, где известно точное число, количество нас. Вроде бы внешне, физически похожих людей, но мы не понимаем, насколько мы разные. И именно поэтому мы не можем быть творениями Бога. Именно поэтому мы какие-то совершенно уникальные существа, которых произвело нечто уникальное. Ни Бог, ни человеческий, ни какой-то другой. Вечность. Вечность – заложила в нас такую маленькую секретку, если можно так выразиться, вот эту уникальность. Мы всячески бежим от этого. Мы пытаемся обмануть себя. Да, действительно, я говорил о самообмане, который в нас плодится, ежечасно, ежеминутно, ежедневно. Мы наделяем этим своих детей. Мы используем моду, религию, политические какие-то направляющие, ну там партии, да, взгляды, идеи, патриотизм. Извините, мы используем все то, что ломает личность. Мы даже собираем себя в коллектив, в какую-то компанию, в какую-то группу людей, называя себя в последующем общество. И я говорил о том, что личность это враг общества. Потому что личность, она мыслит индивидуально. Как она может существовать в обществе, ну, кроме как в форме лидера, наверное. И именно вот такие лидеры вокруг нас и навязывают шаблонность жизни, шаблонность поведения. Я призываю вас просто посмотреть на мир, остановиться буквально на минуту и понять, что вот так, как вы видите в эту секунду, в этот миг. Снегопад, дождь, солнце, что угодно, своих детей, свою работу, свою собаку, понимаете, то, как вы не только видите, но воспринимаете это с эмоциональной точки зрения, то, что вас это порождает по итогу, то, что наполняет вас, это уникально, это совершенно неповторимо. Вот в этом суть данного видео. Попытка пробудить в вас осознание, Недаром я назвал свой канал «Осознать реальность», и «Реальность – это ты». Почему? Потому что реальность – это ты. Убери тебя, и весь этот мир исчезнет. Для тебя, естественно, это логично. Но существует ли он для других? Уж точно, если и существует, то только так, как воспринимают они. Никто больше не видит этот мир вашими глазами, вашей душой, как в принципе... Я не верю, что существует какая-то душа, но в религии это попытались обозначить и дать ему название. Именно душа. Они как раз акцентируют внимание на том, что душа, она уникальна. Знаете, это и есть ваша индивидуальность. Это и есть вы. Понятно, что это не душа. Религия в принципе-то и не в состоянии объяснить, что это такое. Несмотря на то, что они как бы подобрались к некой истине, да, к некой правде. То есть они были близки. Но они не смогли до конца сформулировать. Они просто дали этому какое-то красивое название. Ну, а объяснить нет, они не смогли. Это как земное притяжение, которое называют гравитацией, но при этом ни один из ученых не в состоянии грамотно объяснить, что же это такое на самом деле. Вы вы это целый мир это бесконечность которую вы видите вокруг себя вы постоянно постигаете это сами того не подразумевая вы впитываете и формируете себя на основе того что впитываете каждый день вы производите эмоции плохие хорошие вы делитесь ими с людьми и вы в принципе видоизменяете мир вокруг себя да может быть в каком-то частном порядке не столь глобально как это делают Президенты, диктаторы там, или главы РПЦ или прочих каких-то конфессий, они чутка побольше, нежели мы влияют на этот мир. Хотя ведь никто не говорил, что вы не способны поступать так же. Знаете, существует, ну, может быть, не так много, хотя никто же не производил такой подсчет. Количество книг, количество стихотворений, количество картин Количество музыкальных каких-то произведений, которые, в принципе, в какой-то степени изменили мир, которые повлияли на этот мир. И они были созданы одним конкретным человеком. Этот конкретный человек выразил это на холсте, в нотах, да, в звуках, либо в буквах выразил это в книге путем раскрытия, путем описания каких-то событий, каких-то чувств, каких-то эмоций, которые пережил исключительно он. Это феноменально, это замечательно, это интересно. Думаете ли вы об этом? Задавались ли вы этим вопросом? Насколько вы уникальны? Я говорил в некоторых своих видео, что собой нужно гордиться, что себя нужно любить, себя нужно ценить, что эгоизм это неплохо, это прекрасно. Ну, я имею в виду здоровый эгоизм, не тогда, когда он перерастает в нечто алчное, корыстное, нечто гадкое, в нечто лицемерное и я призывал вас любить себя ценить, но я не акцентировал внимание на том, насколько вы действительно уникальны. И именно сейчас я акцентирую на этом внимание. Обратите внимание, простите за каламбур, как вы бесценны для своего ребенка, как бесценен для вас ваш ребенок, ну и так далее и тому подобное. Вы ведь не придаете значения ни одному из своих ни одному из дней своей жизни, вы легкомысленно, вы, вы так просто, так глупо относитесь ко всему, потворствуя и впуская в свою жизнь шаблоны, которые навязаны вам чужими людьми, чужими взглядами, чужими мыслями, желаниями, идеями, чужими целями, и вы потворствуете этому, вы идете и делаете что-то ради целей других. Вы ведь никогда не задавались вопросом, чего на самом деле хотите именно вы от своей жизни, которая исключительно конечна. Вы не знаете, будет ли следующий вздох, будет ли следующая секунда. И было бы неудивительно, если бы я сейчас раз и помер тут прям в прямом эфире. Понимаете? Потому что никто не знает, когда это закончится. И у меня есть в памяти, в моей, есть десятки сотни нет, вряд ли, но десятки случаев, когда я видел уход людей, которые совершенно не собирались так поступить. Они не были готовы к этому, они хотели жить, но собираясь на работу, они замертво упали перед зеркалом, повязывая галстук у себя на шее. Понимаете, они кто-то погиб под машиной, кто-то отравился, дружба ну, у меня сейчас лежит с ну и многое-многое другое. Это Жизнь и длина этой жизни всего лишь миг. То, что мы определили как сто лет, как век, как, как нечто долгое и длинное, это неправда. Мой призыв к вам. Берегите себя, цените себя, осознайте свою реальность, осознайте, насколько вы уникальны. Пишите комментарии, подписывайтесь, берегите себя. Всего доброго.